Я как один из самых, как владелец одной из самых пострадавших квартир, в принципе, я удовлетворено полностью, потому что э, обещали как ремонт квартиры за счет э, бюджета города и так далее. То есть ну, когда будет выделяться там, помощь материальная, на ну, которая будет куплена, соответственно, там, мебель и так далее. Но вот э, я еще не разговаривала с соседями, которые то есть, им будет выделяться меньшая сумма. Я так понимаю, ремонт будет делать на, на эту сумму уже в их квартирах. То есть мнение соседей я еще не слышала. Но в принципе, как, ну, как владелец такой квартиры, я у меня тремапроводится, она все устраивает в данный момент.